Здравствуйте, меня зовут Сергей Гуляев, я являюсь директором общественного фонда Десента, город Павлодар. Сегодня наша тема – это законодательство о социальном предпринимательстве в Казахстане. И в течение ближайшего времени, 40-60 минут, мы поговорим именно об этом. Постараюсь рассказать то, что я об этом знаю. Ну, что я могу об этом знать? Во-первых, в силу того, что я достаточно долго работаю в некоммерческом секторе, кое-что об этом знаю. Во-вторых, я юрист, многие вопросы связанные с правовой основой, они так или иначе в сферу моей деятельности входят регулярно. Ну и третий момент, так или иначе, мы сами пробовали, наша организация несколько раз заниматься предпринимательством, ну и вот кое-что об этом опыте я тоже могу сообщить. Так, ну давайте попробуем переключиться на презентацию. Значит, по презентации сразу а, поясню, что она у нас достаточно такая... А, с точки зрения насыщенности много текста будет. В принципе, наверное, и понятно, потому что говорить только устно, без опоры на какие-то а, визуальные вещи. ну, да, В данном случае текст, текстовые, наверное, будет сложновато. Итак, что у нас будет сегодня? Коротко мы пройдемся по понятию, вообще разберемся, что с ним, есть оно у нас или, или нет, как с этим быть, каков статус социального предпринимателя. Также пройдемся по примерной схеме работы, то, что есть у нас на практике, как складывается практика в Казахстане. Пройдемся по вопросам, связанным с налогообложением по источникам финансирования, немножко про кредиты поговорим, ну и, может быть, какие-то полезные советы. Вот такова структура сегодняшнего вебинара. Собственно говоря, пойдем, наверное, по пунктам. Сереж, можно на минутку тебя да, пожалуйста. Разверни, пожалуйста, на полный экран, вот на презентацию, на рюмочку нажми. Внизу. Так, рюмочка внизу. Под презентацией. Угу, так лучше? Да, так замечательно все. Угу. Ну что ж, начнем, как говорится, со снов. Есть у нас классическое, так называемое, предпринимательство. Конечно, никто его не называет классическим, но это предпринимательство, которое существует ради чего? Основная цель любого предпринимателя – заработать денег. В идеале это прибыль. Значит, определение, которое я вам демонстрирую здесь, оно взято из Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, часть 2, то есть там, где а, все даются определения. это самостоятельная инициативная деятельность граждан Кандасов, то есть физических, физических лиц, юридических лиц организации, направленных на получение чистого дохода. Для этого предприниматели могут использовать имущество, а, заниматься производством продавать товары, услуги, работы выполнять какие-то, использовать средства частной собственности. Вот Что важно, вот последний пункт, да, который часто преподавать, преподаватель на нем застаёт внимание, Эта деятельность осуществляется от свое имени, за риск и под ответственность. То есть говорят, с одной стороны у тебя риск, с другой стороны твоя ответственность. Ты никогда не знаешь, что ты в итоге получишь, ты рискуешь, и репутацией, и именем, и какими-то финансовыми вложениями, да, и никто тебе не гарантирует, что ты получишь в итоге даже не прибыль, а доход. В случаях у нас неудачного предпринимательства достаточно много на практике. Как говорят преподаватели, опять же, по-моему, 15% только предпринимателей создаются для того, чтобы стать успешными. Какая-то странная пропорция там. Вот Это то, что у нас запреплено с точки зрения классического, нормального, обычного предпринимательства как такового. По социальному предпринимательству я сразу вынужден огорчить. У нас тема звучит очень красиво, да? законодательство о социальном предпринимательстве. Так вот, как такового законодательство о социальном предпринимательстве на сегодняшний день в Казахстане не существует. С этого момента можно, наверное, вебинар завершать и заниматься другими делами, у нас очень много есть практики, которые складываются достаточно давно, есть примеры хороших социальных предприятий, много об этом говорят, есть имена, которые на слуху, какие-то классные кейсы, которые успешны, удачны и так далее. Но получается, что все это происходит как-то, ну вот идет и идет, практика так складывается, что они стали успешными благодаря своим каким-то качествам, благодаря... Ну, каким-то обстоятельствам, но никак не силу законодательства, потому что оно пока даже понятия не содержит такого, как социальные предприятия, предприниматель или предприятие. Ну, не секрет уже, да, в конце прошлого года, по-моему, в ноябре было объявлено, что создана рабочая группа, значит, наши социальные предприниматели, Миноскера в том числе, ходили на прием, по-моему, к президенту ходили, и в правительстве были, да, что пора уже, заняться и этим вопросом, и инициатива объявлена о разработке законопроекта о социальном предпринимательстве. Но это пока процесс такой, учитывая ограничения пандемии, когда он завершится, мы пока не знаем. Ну, дай бог, может быть, к концу года что-то получим. Но пока вот настоящий момент, начала 2021 года, у нас даже определения нет этого понятия, кто же такой социальный предприниматель. Есть некое общее определение, да, которое в данном случае взято из самого доступного источника, из самого достоверного в Википедии. Да. Социальное предпринимательство – это использование стартапов и других средств предпринимательства для разработки, финансирования, реализации решений социальных, культурных, экологических проблем. Ну, на самом деле перечень проблем может быть гораздо шире. То есть, по сути, социальное предпринимательство от обычного отличается тем, тем, что есть социальная некая миссия. Я думаю, что мои коллеги, мастера, тренеры об этом много уже говорили и будут говорить. То есть есть социальная составляющая. Суть не в том, чтобы просто заработать денег, да, а в том, чтобы решить благодаря этому какие-то социальные проблемы, вопросы и реинвестировать полученный доход от предпринимательской деятельности в какие-то задачи именно вот этого плана – социального, культурного, экологического и прочего. Вот, и полезный такой вот момент, да, последняя фраза – в этом аспекте социальное предпринимательство сближается с третьим сектором. Об этом мы тоже немножко сегодня поговорим. Что важно запомнить, что, к сожалению, если мы будем вести эту тему законодательство о социальном предпринимательстве, мы разочаруем немножко наших участников, то есть нет, некого такого пласта нормативных актов, да, которые можно вот так вот нарезать и сказать, вот это законодательство о социальном предпринимательстве. В отличие, допустим, от обычного предпринимательства, где мы можем начать с гражданского кодекса, предпринимательского кодекса, отдельных каких-то документов, там, рассказать о товариществах, много чего можно, там, о мерах поддержки государства, то вот с точки зрения социального предпринимательства пока мы действуем на АБУМ. Поэтому я буду говорить о том, что есть. Ну, как бы никуда ну, ты там не денешься. Олега, здравствуйте. Вернее, обожаю вас, чтобы поддержать, чтобы вам было не скучно. Я вижу а как, вас, да. Как Спасибо. вы сами считаете? Как вы сами считаете? Я считаю, что здесь только э, предпринимательство зарабатываются возможны средства, а уже дальнейшее распределение этих средств, я думаю, что законодатель регулировать не должен, потому что. Мир, можно а я а вас все-таки чуть-чуть остановлю? У нас формат, мы вот как бы проговаривали, мы сейчас Сергея выслушаем, а потом мы как мастер-тренеры, вы и я, мы ему все вопросы зададим, свое мнение выскажем, все, что мы считаем, как бы сделаем. То есть, ну вот, вот сейчас просто… Нелась, ну, ну, а я немножко на начало опоздала. Да, Мне да, не просто да, сам да. вопрос интересен так… Хорошо же, когда коллеги обсуждают сходы. Конечно, конечно. Варианты. Ну, просто, я, ну, как бы вот, чтобы соблюсти единый формат со всеми, как все окей, тренеры. То есть окей, мы сначала все, слушаем отлично. одного тренера, потом все тренеры а, могут задавать вопросы, могут высказать свое мнение, могут сказать, Хорошо. что они эту тему подают слушателям по-другому. То есть там абсолютно, то есть у каждого у нас будет вот возможность все это сказать и, и как раз обсудить. Но вот... Поэтому 40 минут у Сергея, потом 20 минут у нас будет. На... Ну, в любом случае, спасибо, Гульмира, я вот, когда веду да. иду обычные тренинги и вебинары, я, конечно, предпочитаю работать именно с вопросами, потому что они говорят об интересе участников. Если Интересно, мы зацепимся на за какой-то за какой вопрос, то мы из него можем столько вытянуть. И вот ну, на этом правильно. И... Хорошо, а, коллеги. Коллеги, тогда, ну смотри, Сергей, то есть я как бы по Ну, ну да, давайте в таком случае, может быть, все-таки будем придерживаться изначального формата. Ну, если удобно, я готова изменить, то есть мы то можем пойти... В конце мы эти вещи... Я думаю, что я про них все равно скажу, а вы не забудьте вашу мысль, пожалуйста. А, хорошо. Это, это все понятно. Так, ну идем дальше. Значит, по сути... Отвечая на вопрос, как стать социальным предпринимателем, я вот много тоже литературы смотрел и уже сам как практик два подхода, и они в принципе прослеживаются везде, потому что я смотрел опыты Российской Федерации и наших соседей по Средней Азии. Тут две дверки. На одной написано бизнес, на другой написано НПО. Значит, первый вариант, когда есть успешный бизнес, вот достаточно уже состоявшийся, хорошо у него идут дела, а дела в бизнесе они определяются финансовыми поступлениями, да, то есть у него как минимум поступающие расходы могут компенсировать, принять доходы, компенсировать его текущие расходы и планировать будущую деятельность. У него есть прибыль, которую он может оперировать свободно, да, то есть он вдруг решает какой-то момент, параллельно решать какие-то социальные вопросы. Есть такое дело, хотя вот если мы ниже посмотрим фразу, да, обычно это называется не социальным предприятием, да, а социально ответственным бизнесом. Или в крупных компаниях это корпоративная социальная ответственность. То есть это в нашей практике ну, многие люди, которые очень часто эти вопросы обсуждают и преподают, они вот так разграничивают. Это КСО, а вот это социальное предпринимательство. Можно соглашаться, можно нет, но то, что бизнес многие становятся социальными предприятиями, это тоже факт. Вторая дверка – это НПО. Да, и чаще, конечно, в большинстве случаев мне известных, по крайней мере, социальный бизнес рождается именно на базе неправительственных организаций и в нашей стране, и в соседних странах. Но если быть совсем откровенным, мое субъективное внутреннее убеждение и опыт говорит о том, что человек либо успешный бизнесмен, либо успешный НПОшник. Симбиоз, вот сочетание этого но, но не то, что невозможно, да, все равно преобладает что-то такое вот, либо человек-предприниматель до да, мозга костей, да, он умеет продавать, он умеет убеждать, он умеет планировать, как-то вдохновлять, да, и деньги делает на всем. Либо он импошник, и он вот хоть убей не может даже озвучить цену за товар и услугу, которую он продает. Ему сложно переступить вот этот барьер и начать продавать то, что он делал бесплатно за счет каких-то там безвозмездных поступлений. Ну, в любом случае, пути пока вот два. И чаще всего нам встречается путь второй. Стать социальным предприятием, первоначально создаваясь как неправительственная организация. Значит, что у нас в законе на этот счет говорится? А там все достаточно просто. Там сказано в Гражданском кодексе и в законе о некоммерческих организациях, и в, практически во всех уставах некоммерческих организаций говорится о том, что Предпринимательской деятельностью а, заниматься не запрещено, но есть два ограничения. Первое – это направлять доходы на уставные цели, и второе – не перераспределять доход между участниками и учредителем. Но это надо знать немножко суть, допустим, товарищ с ограниченной ответственностью, да, где есть участники, и суть их в чем, этих товарищей, чтобы заработать деньги и на отчетный период, финансовый год заканчивается, значит, если есть чистая прибыль, она распределяется между учредителями. Ну, если их два, как минимум. Если один, то он может получить эту прибыль сам. В нашем случае, если, допустим, это общественное объединение, в котором минимум 10 учредителей, или это какой-то общественный фонд, в котором минимум два учредителя, если мы даже имеем какой-то доход, о прибыли мы вообще не можем говорить в некоммерческих организациях. Нет как таковой, есть доход. Мы не имеем права... Но ну, вообще я, допустим, учредитель общественного фонда, я вообще никаких прав не имею на имущество общественного фонда, не говоря о распределении какого-то дохода. Поэтому вот эти ограничения есть, но есть такое заблуждение, которое часто мы слышим от государственных органов, что вам нельзя заниматься предпринимательством. Можно. Это в законе сказано прямо. Никто не запрещает. Но вот эти вот ограничения есть. Пожалуйста, проводите вы тренинги бесплатно, проводите их платно. Не запрещено. Консультируйте бесплатно, консультируйте платно. Это не запрещено. Это уже предпринимательская деятельность. Станете ли вы после этого социальным предприятием? Вопрос, да, но повысить собственную финансовую устойчивость благодаря таким подходам можно. И последнее, вот то, что на этом слайде Красный специально выделил. Никто, ни один орган государственный регистрирующий на настоящий момент не присвоит нам статус социальных предпринимателя. Его нет в природе. То есть оно есть по факту, де-факто, да, де-юра его нет. Мы действуем, если так уж юридическими терминами сыпать, отхок, то есть по, ну, как бы, исходя из того, как ситуация складывается. Приходят ко мне люди частенько, вот последние приходили на прошлой неделе, мы социальными предпринимателями хотим стать, мы уже социальные предприниматели. Отлично, что у вас для этого есть? Есть некоммерческая организация и есть э, миссия, которая заключается в оказании психологической поддержки. Первый вопрос – как вы хотите зарабатывать? Вы же предприниматели все-таки. Люди в большинстве случаев не понимают, и я боюсь, что если мы говорим про обучение э, сельских жителей, женщин, чтобы вот этот миф э, не скультивировался о том, что есть где-то этот статус, и сейчас вот я получу сертификат, что социальный предприниматель – и я тут же начну генерировать огромные деньги, мне меня откроются все двери, не будет такого. Здесь мы ходим по земле, и я бы не советовал от нее сильно отрываться. Не поможет наличие вот этой бумажки, да ее и нет. Что есть с другой стороны? Здесь вот на этом слайде я еще немножко разграничу, да, объясню разницу предпринимателя и НПО. То есть предприниматель регистрируется, он имеет статус силу регистрации. Он может быть индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, либо юридическим. Ну, самое популярное это ИП, физическое лицо, и товарищество с ограниченной ответственностью, то юридическое лицо. Есть некий статус. Регистрация предпринимателя в настоящее время вообще труда не составляет. Это минутное время через ЗИГОВ зашел, зарегистрировал тошку, например. Тут же получил справочку о регистрации электронную, БИН. С этого момента можно действовать. Раньше я помню, поскольку занимался регистрацией юридических лиц, какая то была муторная и тягостная процедура получить регистрацию. Сейчас для бизнеса проблем нет. Вот это, кстати, важно. Если сразу перейти на вторую колонку, регистрация некоммерческой организации, но самые популярные у нас это общественные объединения, общественные фонды, ну, чуть реже частные учреждения и, может быть, еще чуть реже объединение юридических лиц. Ну, самый популярный ООО, ОФ здесь регистрация занимает и больше времени, и стоит дороже. Так, сколько она стоит? В МРП не помню, по-моему, что-то в районе 12, это сколько, где-то 4-5 МРП, могу уточнить. Ну, в общем, это определенная сумма, которую нужно заплатить для некоммерческой организации. И процедура может занять ну, где-то недели-две и больше. Сроки часто не выдерживаются. В отличие от того, что я сказал про предпринимателей. Да, то есть подходы к регистрации разные. У предпринимателя государство говорит, пожалуйста, регистрируйся, действуй. У НПО государство тебя проверит, перепроверит, потом даст бумажку. Дальше цель создания предпринимательства да, – это излечение прибыли. То есть прибыль – это доход минус расходы издержки, чистая прибыль. То есть каждый предприниматель заинтересован в том, чтобы получать и доход, и в идеале больше прибыли, то есть чистой прибыли. У НПО основная цель – это социальная некомиссия, реализация социальных, то бишь бесприбыльных некоммерческих проектов. Хотя, опять же, в силу того, что за годы работы я зарегистрировал где-то порядка 80, наверное, некоммерческих организаций, очень многие считают, что регистрация НПО она даст массу преференций освобождение от налогов, и вот все, приходят бизнесмены, которые там, допустим, занимались кафе, кто-то ему шепнул, что есть гранты, и вот они часто ошибаются, они хотят через дверку НПО зайти опять обратно в бизнес, так не бывает. Так, предприниматель может рассчитывать вполне обоснованно на какие-то меры господдержки, потому что для МСБ есть достаточно много мер, но не всегда они так гладко на практике оказываются, да, эти льготы и, и помощь, но они, тем не менее, есть. А, можно получить кредит, да, можно получить грант. Есть у нас даже, я был председателем комиссии по программе «Имбек» «Бизнес Бастау», когда не знали, кому эти гранты раздать, да, то есть в сельской местности можно было получить там порядка 500 тысяч, ну, спорно, что с этими деньгами делать, но получали сотни, если не тысячи людей, эти гранты. Вот. А в нашем случае, если мы вернемся в правую колонку в, НП, в НПО, то такой как бы, поддержки у нас нет. Они много говорят, но реальной поддержки нет. Есть проблема и с помещениями, есть проблема и с финансированием, и с много еще чем. По предпринимательской деятельности, значит, здесь вот третий пункт. Я еще раз уточню на нем, заострю внимание, что заниматься можно предпринимательской деятельностью, даже будучи некоммерческой организацией. Так, бизнес слева опять, да, может реализовывать социальные проекты, но практически без каких-либо льгот. То есть, если он ведет бизнес, у него, ну, не знаю, магазин, розничная торговля, захотелось ему открыть, не знаю, там, социальную столовую, то есть, по сути, он это будет делать э, на собственные деньги. И вот э, то, что в налоговом кодексе есть, там на вычеты взять n -ный процент, ни один бухгалтер не будет этим заморачиваться. Гораздо проще все это делать за свой счет и не пытаться получить каких-то льгот, там пересчитать, высчитать этот процент, чтобы взять его на вычеты. Достаточно сложно. Вот. И последнее, ну, может быть, что такое замечательное, с точки зрения бытия НПО, это возможность получать гранты, достаточно крупные. Да? Но, опять же, надо поискать. Для бизнеса а, грантов крупных пока, но они тоже, кстати, стали появляться, но опять же, на бизнес, на бизнес не на социальные проекты. И государство поддерживает именно бизнес, а государство не поддерживает социальный бизнес как таковой только на развитие бизнеса, то того самого, который занимается изучением прибыли. Значит, с точки зрения того, как работать с аудиторией, здесь надо участникам показать вот эти две, два столбца и объяснить, что они должны для себя принять решение, кем они хотят быть, что у них лучше получается. Если они пробивные, если они вот есть у них это, этот стержень, уметь работать э, на доход, на прибыль, хотеть заработать, то пусть они лучше становятся предпринимателями. Если они станут хорошими предпринимателями, то они будут социальными хотя бы в силу того, что они работают на селе, что они дают э, доход себе, своей семье, ну и если они будет хорошо получаться, они смогут э, дать заработать еще своим э, односельчанам. Да? Ну, даже если это будут родственники, бог с ним, они живут в одном селе, и как бы условия достаточно равные, пусть они работают. У меня есть хороший пример на этот счет. Здесь у нас в Павлодарской области очень инициативная женщина, которая директор школы, сейчас тогда она была учительницей, и чем она только не пыталась заниматься, но любая инициатива, она давала возможность работать и как-то прокормиться женщинам, которые в ее селе жили. То есть они начинали войлоковалянием заниматься, то есть они делали вещи из войлока и валенки, потом всякие вот эти вот коврики с узорами учились у Алмате, у, у таргизов учились как это делать красиво. Им войлок закупали хороший, потом они учились сыроварению, тоже, в принципе, неплохие навыки. Потом они получили маленький грант, тогда был такой фонд поддержки малообеспеченных. Граждан получили маленький, очень грант, им хотела на открытие мини-пекарни, потому что в это село хлеб привозили из райцентра. Вот такая была странная штука. То есть вот все эти инициативы, они на тот момент были достаточно успешны. По сути, это было предпринимательство, которое, может быть, не приносило большого дохода, но обеспечило занятость. То есть люди чем-то были заняты, они не ходили там сокрушенно, не печалились о судьбе своей, они работали, и они, как минимум, себя прокармливали. Это первый подход. Второе, что нужно решить, если ты не предприниматель по складу, да, если у тебя а, боль в душе к кошечкам, собачкам, обездоленным а, людям в трудной жизненной ситуации, то все-таки в дверку надо заходить, где написано «МПО». Мало, ну у нас, по крайней мере, на наших вот, э, северных центральных территориях не так много сельских НПО, особенно сейчас, потому что поддержки особой нет. Но если нужен статус юридический, то можно на этот шаг решиться. То есть либо самим открыть эту организацию, либо кому-то, как говорится, напроситься. На начальном этапе это, кстати, неплохой вариант, об этом можно сказать. Что если есть э, ну, уже существующая какая-то организация, может быть, даже не в этом населенном пункте. Можно под их маркой как-то попробовать работать на начальном этапе. Может, прийти к ним с идеей, предложить вот это вот партнерство. Что у меня идея, у вас имя, у меня идея, у вас статус, да, у меня рабочие руки, у вас там связи. Ну, что-то такое. Это может сработать на начальном этапе. Так, идем дальше. Откуда же тогда столько социальных предприятий, если... Нет законодательства. Ну, как я уже отметил раньше, в большинстве случаев вход вот в эту тему происходит через НПО. Причем и в Казахстане, и в странах Центральной Азии. Это неплохой вариант для существующей организации. То есть когда организация уже существует, заняться чем-то с точки зрения предпринимательства, это несколько возможностей. Это реализация идей, это возможность стать финансовым, ну, как минимум устойчивым, как максимум независимым. Ну, какой-то процесс даже, чтобы пошел. Многие ориентированы на процесс, даже не на результат. И это может быть неплохим вариантом. В этой связи один из частных вопросов, в какой организационно-правовой форме нужно регистрироваться, чтобы стать социальным предпринимательством предприятием, Это любой. Об этом Толя раньше сказал. Какая бы форма ни была, общественное объединение, общественный фонд, частное учреждение – юридических лиц вот четыре формы на скидку я назвал из этих организаций на коммерческих организациях может заниматься направление то есть инвестиция этих целей денег на уставную деятельность. Тут вот у многих возникает вопрос, а что это значит? Вот каким образом уставные цели? Да очень просто. Здесь большого секрета нет. У нас сейчас в уставах пишется абсолютно все. В большинстве организаций там чего только нету, Потому что а, также не является секретом, что он по, а, участвует в тендерах, в закупках, стремятся получить государственный социальный заказ, поэтому... В уставе они прописывают абсолютно все. И молодежную политику, и гендерные вопросы, и консультирование, и обучение, и прочее, прочее, прочее. Соответственно, перечень тех возможных услуг и работ, которые они могут делать, он очень обширный. И вот любой доход, если вы только его начали получать, элементарно, даже вы зарплату выдали своим сотрудникам, а сотрудники-то работают на социальную миссию, на реализацию того предмета деятельности, который в уставе написан. Поэтому даже выдача зарплаты, -то, в общем-то, и есть уставные цели. Получились у вас деньги свободные, то есть грант там или госсоцзаказ, там бюджет есть, да, строки бюджета, которые четко должны быть освоены, ну, как целевое расходование называется, да, если написано там вот это, значит, надо на это потратить. Деньги, которые вы получаете... В идеале получаете от реализации услуг, каких-то работ, еще чего-то, да, свободные деньги, которыми вы сами можете распоряжаться. И вы думаете, что же вам купить, да? вы на конец можете позволить себе купить какое-то оборудование или снять какое-то помещение, которым было необходимо, и ни один грант и ни один госзаказ этого не поддерживал, а вы заработали маленькую сумму, да, как, хотя бы какую-то, вы уже сами решаете, куда ее направить. Вот в этом определенная прелесть заработанных денег есть. Так. Ну, теперь такой достаточно классический пример, как у нас работают социальные предприятия. Он очень популярный, очень классический. То есть некое общественное объединение хочет открыть швейный цех, обеспечить занятость одиноких матерей. Это прям вот, ну классика-классика. Что есть у таких людей? То есть у них есть ООО. У меня даже на памяти там десятка-полтора-два таких организаций. Есть активные мамочки, как мы их называем. Да? Они умеют шить. Хорошо или плохо, но умеют. Они желают работать, хотят зарабатывать. Чего нету? Да ничего нету, кроме этого. Нет ни помещения, ни оборудования, ни материалов. И самое страшное, нет знаний в сфере бизнеса. Хорошо, что бывают какие-то гарантированные заказы. Да? Там, опять же, предприниматели часто выручают, классические предприниматели, которые говорят, давайте вы сошьете мне там спецодежду, да, это тоже классический пример. Я вам оплачу, мне все равно у кого покупать. Сделайте хорошие там куртки, там, или не знаю, рукавицы. Я у вас куплю, не на базаре. И вот с этого начинается первый опыт так называемого бизнеса, да. Ну, я здесь описываю классическое развитие событий, когда начинается поиск помещения, оборудования, то есть нужно купить машинки, аверлоги там, это то, что касается производства. Потом следующий вопрос специалисты по или, там, что вы шьете сумки, кто-то будет покупать. Как только человек там, или организация начинает производить что-то и входить в конкурентную среду, то он сталкивается с тем, что никто особо не выстраивается в очередь за покупкой этого товара. Да? То есть, есть товар, который может быть и качественнее, и дешевле, да, и еще по каким-то там критериям. Самая большая проблема Казахстана – это то, что всегда можно привести дешевле извне. Или совсем дешево из Китая, или чуть подороже на качестве из России. Вот с этим сталкиваются очень многие классические предприниматели. И поэтому стартапы, любые стартапы, и обычные коммерческие, и некоммерческие, они вот с этим сталкиваются, что… В какой-то момент сбыт вдруг раз и попер, да, извиняюсь за такой оборот, хорошо пошло. Начали покупать, но потом распад произошел. И вот этот момент очень страшный, потому что идет разочарование. То есть мы вот только почувствовали вкус денег, кто-то купил там первую партию, а потом провал. И когда из этого провала выйдешь, непонятно. И у нас никто особо не умеет заниматься продвижением. А продвижение сейчас все ушло в онлайн, то есть никому не нужна практически реклама наружная, да и денег на нее нету откровенно говоря. Поэтому этому всему придется либо учиться самим, либо привлекать каких-то людей, которые умеют продвигать. Ну и бухгалтерию никто не отменял, об этом я тоже позже скажу. Ну, в идеале, что еще происходит? И происходит поиск конкурсов, потому что, вернемся к, Одному из предыдущих слайдов у НПО есть возможность получать грантовое финансирование. И сейчас периодически, вот среди конкурсов доноров и местных, и иностранных, фигурируют лоты, которые направлены на поддержку социального предпринимательства на базе НПО, в том числе предпринимательства, которое женщинами реализуется. Да, очень такие вот прям конкретные, ну, даже далеко ходить не надо. Этот проект реализуется с поддержкой ООН женщины. Да, он как раз на это и направлен. Поэтому поиск возможных конкурсов, он может быть успешным. Но конкурса мало, да, нужно разработать заявку, подать ее. Если повезет, то будет финансирование. Результат каков? На какое-то время трудоустроены наши сограждане. Производится продукция, будем считать, что востребованная. Идет доход, который покрывает. Работа этих занятых а, сотрудников идет на закуп материалов, на специалистов и так далее. Но этот результат, вот, важно, чтобы он был устойчивым, потому что проект закончится, нет гарантии, что этот результат будет длиться дальше, да, что организация, это, бизнес этот сможет быть и далее после окончания проекта устойчивым. И здесь еще одна заметочка, да, вот специально выделил темным шрифтом, что, то для реализации этой классической схемы не нужно получать никаких специальных разрешений лицензий не нужен статус социального предприятия таких требований пока нет но каждый шаг в этой как бы простой на вид схеме он требует достаточно серьезного отношения подходы поэтому от чего хочется предостеречь речь участникам, да, тех, которые захотят заниматься, от ну, как бы шапка закидательства. Да, то есть идея должна быть продумана. Что делать, кому продавать, сможем ли мы долго продавать, потому что спрос может быть достаточно краткосрочным, спрос может быть сезонным. Сейчас в данный момент времени, допустим, весна, да, какой-то товар востребован, летом он не востребован и так далее. Таких нюансов много. Они, конечно, не касаются законодательства, но я говорю обо всем понемножку. А вообще вот эта схема она достаточно рабочая. Сейчас в период а, пандемии, да, я, допустим, несколько получал таких а, рассылок, где как раз вот, такие вот скажем, женские НПО, да, шили и спортивные костюмы, и платья, и ну сумки вообще сейчас по ленивый только не шьет которые такие многоразовые, да, для похода в магазин, как типа осяк как раньше. Какие-то, может быть, более уникальные товары. В общем, какую-то нишу надо найти. Одна из главных ошибок, еще раз говорю, да, что многие считают, что создав НПО первое и получив себе куда-то там знак социального предпринимателя, все, двери все открыты. Так не будет. Все равно нужна идея, нужен пробивный характер. Нужны люди, которые будут это делать. Ну вот еще один важный момент, на который стоит обратить внимание, это раздельный учет по доходам. Как уже отмечалось выше, да, мы можем, как общественная организация, заниматься предпринимательской деятельностью, а также можем получать доходы от из иных источников, но, ну, по сути, заниматься коммерческой деятельностью. Это не запрещено, но с точки зрения соблюдения процедур мы должны вести раздельный учет. По этим видам поступлений это у нас установлена статьей 134 налогового кодекса значит раньше у нас существовало две формы для отражения этих сведений 130 и 100 теперь осталась одна мы должны предоставлять э, декларацию о совокупном годовом доходе по форме 100 но там есть два приложения приложение 10 и приложение 11 соответственно по безвозмездно полученным доходом и по доходам от предпринимательской деятельности. Это то, что у нас в налоговом кодексе на этот счет говорится. Вот. Но ну, еще что можно сказать, что может понадобиться нашим участникам то, что есть определенные льготы у нас по налогу на добавленную стоимость, по индивидуальному подоходному налогу, социальному и налогу на имущество. И я бы советовал тренерам не сильно, конечно, на этом Сосредотачивать внимание, потому что среди участников вряд ли будут подготовлены бухгалтеры или люди, которые как бы, в курсе какие вообще есть виды налогов. Но для общего сведения эту информацию, наверное, стоит дать. Может быть, ее предоставить в виде неких распечаток, да, выдержак из законодательства. Поэтому вот в следующем слайде я сразу показываю информацию, чтобы подчеркнуть важность этого момента что платить налоги нужно, даже будучи некоммерческой организацией. Многие люди, приходя в наш офис, и в офисы наших коллег, ресурсных центров, гражданских центров, убеждены, что налоги платить не нужно, что став НПО мы освобождаемся от каких-либо налогов вообще, что все раз некоммерческая организация социальная, то ничего платить мы не должны. Это заблуждение. Ранее... Отчасти уже об этом сказал, да, и еще раз подчеркну, что как только мы вступаем в какие-то отношения договорные, трудовые отношения, гражданско-правовые отношения, да, мы, соответственно, заключаем сразу необходимые для этого договоры. А раз возник доход у человека, у нашего сотрудника, мы удерживаем индивидуальный подоходный налог. Это раз. Это однозначно никуда не денешься. Мы перечисляем пенсионное отчисление его. И сейчас это очень все прозрачно, быстро проверяется, поскольку люди наши участвуют в разных программах кредитования или еще чего-то, да, они часто проверяют пенсионное отчисление. Поэтому все это очень быстро проверяется. Также мы теперь отчисляем платежи по медицинскому страхованию, соцналогу и делаем соцотчисления. Соответственно, вот это все надо держать в уме. Конечно, в самом начале деятельности, возможно, у нас еще не будет наемных работников, но как только такая ситуация возникнет, это надо помнить. Что еще важно? Слово «грант» уже несколько раз упоминалось сегодня. Если мы получили грант, я имею в виду некоммерческую организацию, в полном смысле этого понятия «грант», а полное понимание гранта означает, что гранты не все могут давать. Часто у нас многие финансовые институты или какие-то другие говорят, вот мы выдали грант. На самом деле под грантом с точки зрения нашего законодательства понимается только та сумма, которую выдают организации, включенные в специальный перечень, утвержденный правительством. Но зато если мы получили грант от такой организации, то от силы статьи 357 Некоммерческая организация не выплачивает, не облагает э, выплаты социальным налогом. Это очень удобно. Еще что хочу, на что хочу обратить внимание. Есть так называемые организации, действующие в социальной сфере. Значит, вот на этом слайде они э, объясняются, что это, что это значит. Это очень широкий э, перечень организаций, на самом деле, Подробно эта информация у нас приведена в статье 135 Налогового кодекса, и там формулировка гораздо шире. Я сократил часть текста, потому что текста действительно очень много. Но вот такими вот небольшими набросками я обрисую, что же это такое организации, работающие в социальной сфере. Это те, кто работают по оказанию медицинских услуг, ну, за исключением вот косметологических, санаторно-курортных. Второй тип это те, которые работают с образованием. Ну, по образованию там тоже надо читать в налоговом кодексе, потому что видов образования много, есть там определенные исключения. А так достаточно широкий спектр именно этих организаций, кто работает с начальным, основным, средним, дополнительным и прочими видами образования. Третий вид организации, которые также считаются работающими на социальной сфере, это те, кто работает в сфере науки, спорта, культуры. Вот. а также в области социальной защиты, обеспечения детей, престарелых, инвалидов. И еще один вид – это те, кто занимается библиотечным обслуживанием. Ну и, конечно же, отдельно, вот они описаны – это организация, осуществляющая деятельность у которых значит, численность инвалидов за налоговый период составляет не менее половины, не менее 51% от общего числа работников. И также расходы по оплате их труда за налоговый период также не менее половины, не менее 51% от общих расходов по оплате труда. А в тех организациях, где инвалиды по потере слуха и речи, не менее 35%. Что это означает на практике? Что есть, допустим, общественное объединение инвалидов по зрению или по слуху. И если, допустим, они открывают какое-то предприятие, а раньше это было очень популярно, если вспомнить, у нас даже большие базы были производственные, общество слепых, всесоюзного общества глухих. Вот. И сейчас это также остается. У меня, допустим, в такой ассоциации, если работает 5 человек и 3 из них имеют инвалидность, то значит, мы являемся организацией, работающей в социальной сфере. Что это означает? Для таких организаций значит, есть определенные льготы. Вот По 398 статье налогового кодекса ставка налога на имущество 0,1 от среднегодовой балансовой стоимости объекта это более льготная ставка, чем для остальных. Ставка земельного налога в 10 раз ниже, чем для остальных налогоплательщиков. По налогу на добавленную стоимость, которого так боятся многие предприниматели, значит, многие контрагенты пытаются выяснить, вы плательщики НДС, не плательщики Для НПО, честно говоря, это большого значения не имеет. Почему? Потому что... Не все, далеко не все должны быть, во-первых, вообще плательщиками. Не все должны вставать на учет по этому виду налога. С точки зрения закона, чтобы стать плательщиком НДС, мы должны превысить рубеж в 30, здесь вот у меня 3000 МРП в 30 тысяч МРП за период. Ну, согласитесь, что для большинства некоммерческих организаций, даже для большинства стартапов коммерческих, это достаточно крупная сумма. Соответственно, может так случиться, что год, два, три работает какая-то организация, она вообще может не достигнуть этого порога. Соответственно, и необходимости не возникнуть становиться на учет по НДС. Но если даже это произойдет, то для организаций, которые работают в социальной сфере, о которых мы недавно вот буквально поговорили, они освобождаются от уплаты НДС. Есть такая льгота. Так... То еще по КП, но, ну, кстати, по корпоративному подоходному налогу, если все-таки такая возникнет ситуация, когда возникнет облагаемый доход, то, вот как согласно статье 39, 139 налогового кодекса, подобные организации уменьшают сумму исчисленного корпоративного подоходного налога на 100%. Ну, по сути говоря, не платят. Вот это льготы с точки зрения налогообложения. Но я бы посоветовал еще раз, напоминаю, тренерам сильно не акцентировать внимание на налогах, просто сказать, что налоги платить нужно однозначно, договоры заключать тоже надо, прятаться не нужно, в серую работать тоже не нужно, особенно если вы работаете с донорами или с государственными деньгами. Чем прозрачнее и правильнее, и законопослушнее это будет, то тем будет больше пользы для всех. И если кто-то хочет более детально с этим ознакомиться, то это уже отдельно вообще желательно иметь, конечно, хорошего бухгалтера, либо самому внимательно изучить особенности налогообложения, знать, какие формы, когда сдавать, и как правильно производить исчисления. Теперь, значит, раз мы заговорили про финансы, поговорим немножко про источники поступления дохода, дохода для некоммерческой организации. Здесь тоже участникам нужно напомнить, что данные источники поступления касаются некоммерческих организаций. То есть, если кто-то решит стать, получить статус коммерсанта, да, то есть коммерческого а, субъекта в качестве ИП или ТО то там уже другие, конечно, источники дохода. В основном это деятельность организации, это реализация ее товаров, услуг, работ. С точки зрения некоммерческой организации у нас есть несколько видов э, поступлений. Первый, конечно, это государственный социальный заказ, государственные гранты, премии. И в принципе оба этих источник, ну, во-первых, они сейчас самые главные. По всем последним данным, по данным исследований, которые в том числе наша организация проводила, Гос. заказ, гранты это сейчас ну, порядка 70%, если не больше, от всего объема дохода некоммерческих организаций. То есть это основной источник. И в принципе и тот, и другой, и гранты, и заказ может выделяться на развитие предпринимательства и на развитие социального предпринимательства в том числе. Причем, если мы говорим про женщин, да, то часто есть пометочка, что вот это на развитие, допустим, женского предпринимательства. Или это на развитие сельского предпринимательства. Были и есть такие лоты. Вот. И если их нет, то, кстати говоря, можно и нужно вести работу со своими местными госорганами, с районной администрацией, с городской, с областной. И никому не запрещено подобные лоты запланировать. Их может выделять управление внутренней политики, как мы раньше называли, сейчас они называются управление информацией общественного развития. Эти гранты или госзаказ, точнее, могут идти по линии управления предпринимательства, отделов предпринимательства, районных. Вот. Это не запрещено. И такая практика достаточно популярна. Гранты у нас, государственные гранты и премии выделяет один единственный оператор да, в Казахстане. Это она Центр поддержки гражданских инициатив. Нужно следить за их а, информацией. Есть гранты иностранных и местных доноров. Под иностранными донорами мы <coughs> имеем в виду иностранные и международные организации, там, Всемирный банк, Европейский Союз, ЮСАИД, э, Проновские, вернее, ООНские структуры достаточно много. Ну, вот ООН, женщины, в частности, да, а, кто еще? посольства очень многих стран. Ну, то есть нужно, нужно тоже следить за информацией о них. И также часто подобные гранты выделяются на развитие предпринимательства, на поощрение социального предпринимательства. А, следующий источник – это корпоративная благотворительная и спонсорская помощь. Есть такие тоже моменты, встречаются у нас в некоторых регионах, даже больше, чем в других. Это, конечно же, добывающие регионы. Четыре региона а, Западного Казахстана, Запада, да, Тарауская, Мангустауская, Западно-Казахстанская, Актюбинская области, где присутствуют крупные компании. И в принципе у многих компаний есть такая политика, что они выделяют помощь и, конечно, достаточно охотно поддерживают организации, которые занимаются развитием женского предпринимательства, лидерства а, и тому подобное. И это инициатива на селе, на селе, все это можно может быть, поддержан. <coughs> членские взносы. Я к ним отношусь достаточно скептически, потому что, ну, во-первых, членские взносы платятся только в членских организациях. У нас их два вида. Это общественное объединение и объединение юридических лиц. И, конечно, практика показывает, что никто их не платит. Хотя, хотя это очень хороший источник дохода. Чем больше членов организации, даже если... Там Небольшую какую-то сумму платят, но это может стать таким стабильным ручейком в общей структуре поступлений дохода организации. Пожертвования частных лиц. Это тоже факт, кстати говоря, что сейчас, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, несмотря на некий спад экономики, Достаточно большое количество людей продолжает оказывать поддержку. Имеется в виду ли, люди, ну, просто люди. Физические лица, которые по разным <coughs>, этическим каким-то религиозным соображениям да, считают необходимым оказывать помощь каким-то организациям. Но далеко не всем, конечно. Можно отметить, что если это организация, то из практики говорю, организация, которая занимается, допустим, профилактикой наркомании, ВИЧ-СПИД, то им не очень будут помогать, потому что ну, есть стигма, предубеждение, что это не те люди, кому стоит помогать. А если мы говорим про такие категории, как дети, подростки, женщины, пенсионеры, инвалиды, да, люди с потребностями особыми, то вот им помогать склонны. И сейчас при наличии технологий, при наличии доступа к глобальной сети интернет, можно создать или использовать чужие платформы краудфандинговые, и в принципе можно привлекать средства на свою деятельность вот, посредством таких вот технологий. Несмотря на то, что инициатива может находиться где-то в сельской местности. Сейчас мир очень глобальный. Ну и, соответственно, последний источник, который пока среди НПО не очень может быть, занимает большой сегмент, это доходы от собственной предпринимательской деятельности, от оказания каких-то своих платных услуг. Ну и я вам обещал сделать иллюстрации по поводу нашего опыта, своего опыта. У нас первый опыт оказания платных услуг был в 2006 году, когда мы в какой-то момент решили, что мы можем... За плату, как бы предлагать те же услуги, которые мы делали для НПО или для жителей бесплатно. То же самое за деньги предлагать коммерческим структурам. И мы начали проводить платные тренинги, платные тимбилдинги, достаточно такие масштабные. Мы порядка там по 100-80 по человек вводили по лесам и горам, значит, проводили мероприятия для крупных компаний для их структурных подразделений, проводили деловые игры, учились у наших коллег зарубежных, российских коллег. Вот. Мы проводили исследования, у нас даже до сих пор есть по аккредитация БРР, которая давала возможность нашему заказчику получить субсидию чуть ли по не 50%. То есть, например, мы говорим какому-то коммерсанту, что... Мы для вас проведем исследование, которое будет стоить там миллион. Он миллион этот выплачивает, но получает субсидию 500 тысяч. По сути, для него эта услуга обходилась 500 тысяч. Был у нас такой опыт. Проводили мы маркетинговые исследования, как коммерческую услугу. Вот мы что еще делали? Мы пытались открывать микрокредитную организацию. Даже не пытались, она у нас действовала. Несколько лет действовала. Мы выдавали микрокредиты. Вот. Но закончилось немножко нехорошо, потому что мы попали как раз в кризисный момент, когда в 2008 девятом году наступил э, финансовый кризис, банки перестали выдавать кредиты, и часть вот сегмента, занятого в такой ну, мелкой торговле, с базаров, люди пошли кредитоваться к нам. Мы, конечно, обрадовались сначала, но потом столкнулись с проблемой э, невозврата этих микрокредитов. Вот нам пришлось прибегать к судебным процедурам, и все это достаточно плохо кончилось, То есть мы понесли вполне серьезные убытки вот от этого. Но такой опыт тоже был. Что еще мы делали? Пытались открывать кадровые агентства, но столкнулись с тем, что мы не умеем продавать, не умеем продвигать это все. Поэтому вот участникам надо будет, наверное, еще раз напомнить, что мало уметь что-то делать руками надо еще уметь это хорошо продавать. Вот, то есть изготовить хлеб там или сыр – это полдела, а вот продвинуть этот продукт, продать его – это уже другое искусство. Этому надо либо учиться, в социальных сетях двигать, либо привлекать специалистов соответствующих. Вот такой опыт. Еще один момент интересный, да, который проистекает из нашего личного опыта и будет полезен участникам. Вот если кто-то хочет создать предприятие, да, прям ну, хорошее, масштабное, то, соответственно, и в бизнесе, и вот если мы говорим про социальный бизнес, возникает вопрос, можно ли получить кредит. Ну, я бы сказал, коротко, нельзя. Если мы говорим о привлечении кредита на некоммерческую организацию, то здесь ну процентов 95, наверное, даю гарантии, что не получится. Прямого запрета нет на это, но на практике банки не кредитуют некоммерческие организации по нескольким причинам. Но первая причина заключается в том, что большинство продуктов банка, банков, они, конечно, предназначены для предпринимателей. И ну, за исключением и бытового какого-то да, кредитования, потребительского кредитования, когда мы заходим в -то торговый дом, и там сидит несколько человек, кредитных менеджеров да, за, за столиками, которые готовы вам предоставить небольшой кредит, чтобы вы купили товар в рассрочку, а, какую-то какую техническую новинку. Это другое. Мы об этом не говорим. Мы говорим о развитии предпринимательства, соответственно, то, для чего нужны какие-то более-менее серьезные суммы, которые исчисляются в сотнях тысяч тенге э, или миллионах. И, конечно, если вы пойдете в банк, скажете, я вот общественное объединение или общественный фонд, на вас посмотрят странно, скажут, что ну, у нас вообще-то отдел розничного кредитования бизнеса, а вы не бизнес. То есть по статусу вы не предприниматель, не ИП, не ТО, мы вообще не понимаем, кто вы есть. Вторая причина, даже если бы они хотели, вернее, ну, могли бы выдать, то при оценке, Кредитный менеджер, риск-менеджер, они проверяют оборот. Они запрашивают документы, отчет за месяц, там за полный завершившийся год или за месяц, несколько месяцев финансового года, и смотрят, какой же был оборот у организации. Но согласитесь, что обороты некоммерческой организации, они не очень большие. Ну и в принципе и у коммерческих многих организаций нет больших оборотов. Соответственно, получить большой кредит какой-то не представляется возможным. И третья причина. Большинство кредитов у нас являются залоговыми, а у НПО залогов нет. Тем более, если мы говорим о сельских инициативах, то мы понимаем, что насилие с этим еще сложнее. Если мы будем рассматривать территории ну, таких, может быть, не самых богатых областей, нашей страны, то стоимость залога на селе она и так небольшая. Плюс еще банк ее оценит минимум, минимум на 30% ниже рыночной стоимости, ниже оценочной даже стоимости, которую сделает оценщик ваш, они еще ниже оценят. Вот столько барьеров по привлечению кредита. И я, по-моему, об этом говорил или нет, в прошлом году наша организация, значит, у нас появилась такая идея открытия собственного производства, мы хотели купить франшизу, и нам для этого нужно было 27 миллионов. Мы прошли три банка, ТФ-банк, РБК-банк и банк Центр Кредит. Значит, полностью прошли их процедуры, предоставили весь пакет документов. У нас были хорошие залоги, То есть мы давали залоги, там схема какая была? Ну, схема в хорошем смысле. Мы не можем получить кредит на Общественный фонд, но у нас есть еще коммерческая организация «Тошка». Вот, то есть мы залогодателям предлагали товарищество, а, вернее, получателем, а залогодателям а, общественной организации, у которых есть залоги. Но учитывая, что оборот небольшой, нам 27 миллионов не одобрили. Нам одобрили 8, но нам этого совсем недостаточно для того бизнеса, который мы хотели бы начать. Вот такая ситуация. Поэтому к этому надо быть готовым, что сразу большую сумму на стартап привлечь не удастся. Все говорят о том, что нужно развивать и поддерживать малый и средний бизнес, но при этом физический стартап, наверное, не сможет получить достаточной суммы. Почему? Потому что кредитной истории нет, оборотов нет, бизнес начинается с нуля. Ну, как бы оценить его вообще очень сложно. Поэтому получить там с нуля какие-то десятки или сотни миллионов, я думаю, это очень-очень маловероятно. Вот такая вот история. Но кредиты доступны для бизнеса. но там, в принципе, то же самое. То же самое. Что бизнес, что НПО, здесь те же самые ограничения. Отсутствие оборотов, отсутствие залогов и прочее, прочее. Но если вам достаточно для, я имею в виду участников, Достаточно для открытия какой-нибудь небольшой суммы. У нас есть программы э, грантовые, да, бизнес бастау по-моему, то, что идет через НПП от Амикен. Там, конечно, ну, на эти суммы не получится развить очень большой бизнес, но что-то можно попробовать. Э, фонд Дому оказывает поддержку большинству банков. Ну, вот банки, по которые я сказал, второго уровня, они тоже работают с фондом Дому. Фонд дому может выплатить субсидию и дать гарантию. Ну, предположим, если вам нужен кредит, который банк дает по 14%, вы его можете получить под 6%, потому что фонд ДОМУ субсидирует этот кредит, и 8% выплатит фонд. Плюс еще он может выступить гарантом. Так что ограничения есть, но единственный рецепт – это что-то пробовать делать. Тогда только можно говорить, что получилось или не получилось. Когда вы не попробовали и говорите, что не получилось, это неправда. Ну вот, если коротко, это та информация, которую я хотел вам сообщить. На последнем слайде несколько примеров, вернее ссылок, где вы можете посмотреть, интересную информацию. Ну вот, например, 4 ссылки на законодательные акты, предпринимательские коды, гражданские, налоговые и законы о некоммерческих организациях. Это, конечно, большие документы. Целиком их листать нет необходимости. Но вот какие-то определения, какие-то формулировки. Ну вообще, конечно, если люди заинтересуются темой юридического базиса для социальных предприятий, то у них появится уже осознанные вопросы. Вот с такими вопросами надо будет уже работать. Пока я предполагаю, что уровень участников будет, ну, мягко говоря, начальный, поэтому сильно их грузить, загружать, такой информацию, может быть, не стоит. А вот здесь вот выше на YouTube есть ссылка. Значит, тут выложен такой ролик, он достаточно длительный. Я там тоже принимаю участие, где есть информация о социальном предпринимательстве в Центральноазиатском регионе. То есть помимо Казахстана, там еще немножко про Паджикистан, Туркменистан и Кыргызстан, по-моему. Вот. И вот верхняя ссылочка – это акселератор социальных проектов. Действовал он весь прошлый год. Интересный такой опыт при поддержке КИОР, Казахстанского института общественного развития. Там, в разделе Проекты, вы можете посмотреть ну, и участникам, показать проекты, которые прошли акселерацию. Значит, это инициативы, которым очень сильно помогали эксперты, которые помогали с точки зрения просчета финансовой модели, брендирования, продвижение онлайн-офлайн. Где-то юридические вопросы мелькали, проектный менеджмент, очень-очень много чего. И вот там уже выложены проекты, которые многие готовы к франшизированию. Да? То есть можно, по сути, купить франшизу этих проектов, в том числе социальных. Вот два проекта, с которыми я неплохо знаком, которые можно расценивать как социальное предпринимательство, это социальное кафе «Кунде» в Нур-Султане. И городская ферма Валматы. Ну, там еще много других есть, но с этими я тоже немножко как бы поработал, познакомился с их деятельностью. Вот, там готовая схема описана. За определенную достаточно небольшую плату, если она, конечно, есть, располагают ее люди. Можно готовую модель работы, причем не просто как бы в теории, да, в практике купить со всем всем наполнением, ну, как бы, который учитывает все необходимые расходы, доходы и возможную прибыль, именно прибыль. То есть это уже предпринимательство. Ну, такой вот круг вопросов по правовым основам социального предпринимательства, мне кажется, для начального уровня этого будет достаточно. Светлана? Звук? Да, звук включила. Спасибо. Вот Гульмира у нас была, она попросила, убежала у нее там. Да, я вижу. Да, она написала, что у нее мама в больнице, поэтому ну как бы я со своими вопросами но она в чате, вот ты видишь она написала, что материал очень содержательный тоже видение совпадает и я думаю, что это как раз интересный момент, потому что сделаю небольшой анонс, вот Гульмира она человек, который работает с бизнесом и вообще ушла туда с банковской сферы, сейчас бизнес-тренер вот она в НПП в Астау, да, была в программе то есть она человек, который вот как раз по налогам а очень много дает для эпшников, и у нее такие простые схемы. И ее тема как раз тоже будет этому посвящена. То есть, как вообще считать, какие есть сейчас такие самые простейшие инструменты, вот для такого микро-микробизнеса, да, как это вот там. Поэтому я думаю, что мы как раз к этому еще ну, коснемся. Ну, отлично. Тогда вот она как раз больше скажет по той дверке, на которой написано бизнес, да? Как да. Идти? Да, то есть какие-то вот именно. Ну, я не думаю, что она именно скажет, ты, ты абсолютно прав, я здесь с тобой согласна, да, что сейчас у нас нет вот понятия социального предпринимательства. То есть вы как бы регистрируетесь как бизнес, а уже в зависимости от миссии уже потом там все это строите. И в принципе вот предыдущие темы, которые мы обсуждали эти дни, и вот Светлана Богатырева, Яна Исакова, мы больше как раз сосредотачивались, то есть ну как все-таки как разграничить. И поэтому у меня к тебе тоже вот такой вопрос в этой теме. Потому что я вот смотрю, у нас есть вот эта вот путаница да, в головах, но она не только у нас, это вот социально-корпоративная ответственность, социальное предприятие, социальное предпринимательство, благотворительность, ну, как бы вот НПО, то есть у нас такая каша, в которой очень сложно как бы разбираться, и то, что я сейчас вижу, например, в законодательстве, тот, тот законопроект, да, тот кодекс о социальном предпринимательстве, который обсуждается, там основную порцию таки идет на то, что социальное предприятие и государство предполагают оказывать поддержку социальным предприятиям. С моей точки зрения, я вот, ну и не только с моей, я опираюсь и на, и на, на коллег и в секторе, и в других странах, да, которые о социальном предпринимательстве говорят, это все-таки один из видов социального предпринимательства, социальное предприятие. Все-таки социальное предприятие понятие более широкое. И мне кажется, что на наших тренингах, да, мы изначально все равно вот эту, вот эту миссию, да, вот это вот понимание должны нести. То есть да, социальное предпринимательство может развиваться и развивается достаточно сильно во всех странах через социальные предприятия, но этим не ограничивается. Вот что ты на это скажешь, как, как лучше нам, стоит ли нам об этом много говорить на тренингах, как это подать, то есть каким образом это может повлиять в хорошем или в негативном смысле для людей, которые... Например, для сельских женщин, которые тоже... Понял, понял. Угу. Да, здесь главный принцип, наверное, не навреди. Да. Потому что переизбыток информации, как ее недостаток, это вредно. Если аудитория не подготовлена, то зачем им вся эта терминология? По сути, что они хотят? У них будет две составляющих. Да? Это решение каких-то социальных проблем. Угу. Ну, и они взаимосвязаны, это возможность заработка. Они очень связаны, потому что без заработка да, ты даже не столько как занятость, да, сколько заработок, который позволит тебе решать свои собственные социальные проблемы. Ну и в принципе, чем больше людей с заработком населения, тем больше возможности решить общие какие-то проблемы. Да. Соответственно, зачем им вся эта терминология? Мы лучше отталкиваемся от практики. Да? но У меня подход такой, вот прямо сейчас. Я поэтому не сосредотачиваюсь на законопроекте. Их я бы не стал затаскивать в обсуждение текста законопроекта. Да, конечно. Просто вот что можно... Да, в какое-то время, в ближайшем, может, в этом году появится закон. Тогда будет понятно. Закон скажет, кто социальный предприниматель да, или предприятие, какие есть меры поддержки, какие есть права, какие обязанности. Все это будет потом. Сейчас, пока поле вот такое не очень-то паханное, да, то лучше mm -hmm. отталкиваться от того, что есть. А есть вот Две да возможности. Либо ты идешь в бизнес, да, и пытаешься там тянуть, либо ты идешь вот сюда, в инпо, и пытаешься здесь пробить что-то. Других вариантов я не вижу. Ну, здесь я абсолютно с тобой согласна, потому что действительно, как бы пока мы существуем в тех реалиях, как, как потом заработает социальное предприятие в рамках нового кодекса, нам тоже пока непонятно. А, ну, у меня, знаешь, по большому счету вопросов таких вот по содержанию нет. Я, может быть, знаешь, еще попросила тебя дать какие-нибудь вот тренерские, знаешь, лайфхаки для тренеров. То есть, первый вопрос, то есть, на сколько времени ты бы рекомендовал офлайн, онлайн, да, минимум, максимум? Ну, опять же, вилку такую дать тренерам, чтобы они планировали. Может быть, какие-то упражнения, да, через что, через какие формы это лучше подавать? Ну, потому что не всегда вот... Можно все, все, все текстом да, сказать, то есть, может быть, как, как ты это делаешь. вот Может быть, вот про такие фишки тренерские, если ты еще расскажешь. Я думаю, что это будет полезно нашим слушателям. Ну, рассказывать о законодательстве и при этом использовать много... ...не да, получится. Поэтому, чтобы людей удержать и каким-то образом помочь, часть я уже об этом сказал, в самом начале можно было проделать какие-то упражнения, которые позволят, может быть, тест какой-то, да, психологический, уже достаточно большое количество определить, к чему человек склонен. Ну, такая грубо говоря, ориентация на местности, ну там, типа проф-ориентации. Предприниматель человек или нет? Может, какого mm -hmm. вида? Потому что там же гору то наши, они говорят, что есть предприниматели, бизнесмены, там еще кто-то, там четыре, по вида. То есть не все они одинаковые. И потом уже от этого отталкиваться, чтобы дать время людям самим внутри разобраться, знали они такие особенности за собой или нет, готовы они преодолевать барьеры, то есть они ведут или они ведомые, если он готов пробивать, то он за собой потянет, если человек не готов, то он может быть больше склонен к тому, чтобы стать наемным работником, вообще это не его, не угу. Вот Подготовить бюрократии, да, что в любом случае она будет потом, ну вот, то, что я давал сейчас выдержками, конечно, это надо будет текстовый опор сделать, распечатать, нарезочку вот этого вот из налоговых льгот. Хотя, опять же, по большому счету, с самого начала им понадобится что? Какие-то шаблоны договоров, да, и, и, откровенно говоря, мы прекрасно понимаем, что многие договоры-то не будут отвечать. И, скорее всего, в начальном этапе это будет один человек во всех лицах. Ну, подсказочки в виде текстов, не просто ссылки, как я сейчас дал, да, распечатки. Uh -huh. Может быть, полезные адреса, да, которые... Вот с чем мы сталкивались? Гульмира, может быть, как раз подсказала бы, что в каждом райцентре у нас сейчас есть ответление, да, структурное подразделение от Эмикена. Но многие люди, оказывается, не знают, что это есть, не знают, что там да, есть консультанты. Да, да. И вот консультанты, мы с этим сталкивались тоже позапрошлом году, когда работали с несколькими районами и спрашивали, что нужно для развития бизнеса. Элементарных вещей не могут сказать. Да ведь село, в принципе, ну на юге сложнее, там земли может быть меньше, а вот центр, север, запад земли там много. Консультанты, это надо поговорить с ними, да, с Актомикеном, чтобы они подготовили какие-то шаблоны, как землю получить. На крестьянское хозяйство, на строительство. Вот. Какие есть возможности на месте? Потому что в селе проблема ⁇ это залог. Залогов нет вообще. Если есть <свят> залог, то оценка банка она будет такая, что он ни на что не годится. Вот. Есть какие-то возможности, может для беззалогового кредитования. И вообще вот эти финансовые инструменты, о них люди не осведомлены. А, помочь э, со структурой, вот если они хотят даже магазин открыть, например, да, тем более <свят> производство, сбыт. Вот вопросы маркетинга, рекламы, да, это уже не юридические вопросы, это, это вопросы процессов. С чем мы столкнулись, да. что в магазинах в селе все товары привозные. То есть крупные компании типа фудмастера, да, они полностью забивают линейку молочной продукции. И местная фермерская продукция, она по большому счету не конкурентна. Хотя она считается здоровой там, и так далее. Но вот фишка, кстати, которую я сам до ума так и не довел, это экологические продукты. Очень много есть франшиз на этот счет, очень много есть бизнес-идей, но опять же я ухожу уже <связь> от юридической составляющей. Да, это то, что, может быть, я сам бы сделал. Потому что современная ситуация, она говорит о том, что потребитель готов переплачивать в том случае, если он уверен в качестве продукта. Если этот товар от фермера, который качественный, хорошо упакован, то есть он там не вызывает брезгливости, как минимум, да, как максимум он приятен, да, там, то его купят. Да, та же картошка мытая упакованная, лайбочка, и упакованная зеленой лайбочкой, что-то зеленый продукт, она будет более востребована, чем грязная. Mm -hmm, mm -hmm. Вот, что еще может быть? Может быть какая-то, если мы говорим про Инпо все-таки. да. Ну, можно попробовать а, составить заявку, да мы это делаем. Но видишь, все эти вещи не связаны с физической этой самой. По большому счету у стартапа я не стал бы даже их забивать сильно этими знаниями. Дал у -у -у. бы самые основы, что выберите, кем вы хотите быть. Да, да, да, да. статус и действуйте. То есть первая, вот юридическая задача, первая это получение статуса, который mm -hmm. позволит действовать дальше. А, то есть каким именем вы будете? ИП-шник вы будете, и ТОшник-предприниматель mm -hmm. или некоммерческая организация. С этого момента все, начинается уже бизнес-планирование, стратегическое планирование. Что ты будешь делать? Вся цепочка твоя, предоставление услуг или производство товаров. все. Ну, если там уже человек выходит на более менее серьезный, ну, как бы оборот, да, там возникает вопрос договоров, поставки и прочее, но это уже другая ступенька. Вот на начальном этапе я этими всеми договорами голову бы не забивал. Угу, угу. Да, я поняла. Все-таки да. все нужна информация еще вот о чем. Если это производство, то на местном уровне есть вопрос, например, с мощностями, подключить там... Не 220, 380, да, есть такая возможность. Поэтому Татамикен, местная исполнительная власть, она должна участвовать, я думаю, в этих всех вещах, помогать. Где-то, может, остались какие-то бизнес-инкубаторы или еще что-то, не знаю. Есть простаивающие помещения, ну, в нашем случае, в наших mm -hmm. областях, которые продать не могут и никак не используют. Может быть, там что-то попробуют сделать. Вот эти вот гранты, которые... Это Микен дает там 500 тысяч. Ну там стандартный набор. Вот сколько я сидел, да, оставил по 500 подписей на этих решениях. Аверлоги швейные машинки, сварочные аппараты, барашки. Там одна голова КРС. Угу. Вот стандартный набор бизнес-планов. Угу. Люди отучились на этой программе бизнес бростал да, там по-моему называлась она специалисты от Амикена, тренеры проводили с ними работу, в итоге получили стандартный набор одних и тех же вещей. То есть люди даже не знают, о чем они хотели, хотели бы заняться. Угу. Это, это ну, как бы нет никакого предварительного анализа ниш свободных. То есть они и не определяют свободные ниши, и не формируют какой-то спрос, то есть не вводят какие-то новые услуги. Мне вот одна вещь запомнилась, там, да, которая действительно, человек занимался, женщина, частным угу. возглазом. Она реально посчитала, что и поставить газовое оборудование на машину у нас экономит деньги. Вот это мне запомнилось. То есть это потребность такая. Она уже занимается бензин дорого, да. газ чище и дешевле. Остальное все классика. Хорошо, понятно. Спасибо большое. прям все, Как всегда, Сергей, структурировано, системно, все по делу. А на этом мы эту тему заканчиваем.